Меня вы вот, на канале Зеблок Сегодня мы будем делать опять петарду. И вы не п, по... Не угадаем, наверное. Из Хиндера она будет состоять. Для этого нам понадобится. Сера, спичек. Я уже ее заготовил. Бенгальский огонь. Он у меня не заготовленный. Я его уже такой купил. И изолента синего цвета. И ножницы. Приступим. Открываем наше яичко. Я перед этим его слопал. Открываем нашу баночку с серой. Она сюрпризом будет. Постучали. Немножко просыпали, но ничего страшного. Все равно все уберу потом. Вставляем наш импровизированный э, э, фитиль. заматываем это все из аренды я не скотчем. сейчас найдем наш начало и хорошенько обматываем наматываем Извините, что это звук плохой, я забыл петличку одеть. Наша петарда готова. Все равно вырежу. Мы сейчас отправляемся на полигон и её тестировать.